Смотрю сейчас на свою работу, размышляю и понимаю, что ведь не только во мне, но и в каждом из нас есть свой некий внутренний критик, который формируется под воздействием там, взгляда родителя, критики родителей, возможно, окружающих, социума. И он же запоминает все наши промахи этот критик. И не дает нам не расслабиться ни на минутку оценивает наше поведение и припоминает нам все наши промахи, прошлые. И не только свои, но и ошибки близких по отношению к нам. И вот когда я об этом думала, я понимаю, что все эти воспоминания о негативном опыте они запускают подсознательное ожидание в нашей жизни сейчас, уже сегодня. И мы снова и снова повторяем одно и то же. И, и смеемся, что наступили опять на те же грабли. И сегодня я на примере одного блока своего пыталась, пытаюсь освободиться от высвободиться из этого замкнутого круга. И у меня как-то вот естественным образом получилось слой за слоем открывать фигуру за фигурой. Вот ограничения были кругом, болезненное слово треугольником, и как бы распечатывая каждую фигуру в тот смысл за которым первопричина вот этого моего блока. И все это глубокая работа с подсознанием, которая слой за слоем, вот то, что я говорила, за слоем могла, как я думаю, ослабить влияние вот этого вот контролирующего меня сознательного разума. И вот квадрат в конечном итоге, он тоже практически размылся, Показав, что границ нет. Вот, показав такое некое расширение. Возможно, сознание. Очень приятно об этом думать. И вот смотрите, как неожиданно получается. Первичные фигуры, архетипы, вот, шаг за шагом, незаметно сами собой как бы потеряли свои яркие очертания. И вот теперь передо мной Перед моими глазами и моим мозгом, соответственно, совершенно иная картинка. Мне даже кажется, что я вижу развернувшийся цветок розы. Что-то у, что у меня вообще в проекте Нейра Вся визуализация через цветы. Может быть, это из-за того, что сама чакра имеет символ локаса. Может быть, поэтому. Ну, почти уверена. Но в любом случае это прекрасно. И почему бы и нет? И вот я сейчас начинаю свою самую важную часть работы. Хотя нет, все равнозначно важно. Ну, скажем, начиная не менее важную часть работы, где буду на размытую старую программу, да, свой блок, комплекс, который у меня состоял, собственно, тема моя состояла, она звучала так, ну, любая нейрографическая работа, любая подработка, она предполагает тему. Вот моя тема звучала примерно так, непринятие, Неприятие, неудовольствие, быть на виду из-за ожидания критики, оценки, осуждения. Вот что-то такое. И почему я полезла в детство. И вот начинаю я на этой размытой штуке, программе, которую я сейчас размыла, формировать совершенно новую программу через позитивные установки и убеждения меня сегодняшней, вот теперешней, вот прямо здесь и сейчас. И, знаете, я не взяла у Лои аффирмации, как планировала, а просмотрела в интернете, выбрала подходящие для себя и еще добавила своих. И вот, что у меня получается. Вот я сейчас буду эмоционально вкладывать в каждое слово свои чувства, я прям себя уже подкачиваю этой энергией, свои чувства, проводя новые нейротерапевтические линии. И я даже возьму... Маркер, наверное, сейчас, чтобы эти мои новые мысли выделялись и фиксировались сопряжениями, и вот тем самым фиксировались и для подсознания. Сейчас сделаю глоток воды. Вот. Вот сделаю, сделаю глубокий вдох. И на выдохе начинаю писать письмо своему мозгу. Я с любовью и благодарностью принимаю себя такой, какая я есть. Я убираю из своего эфирного тела все энергетические блоки, воспоминания, когда я была недовольна собой. Сейчас посмотрю, у меня здесь шпаргалка выписана. Ага, вот так вот мне будет видно чуть-чуть. Я убираю все воспоминания, когда я испытывала чувство вины, чувство стыда, чувство неловкости, когда я оказывалась в центре внимания. И иду дальше. Я очищаюсь от воспоминаний, когда я была недовольна собой или родными, и когда я боролась с собой, я стираю воспоминания о том, что я не сумела сделать что-то правильно или вовремя, я стираю воспоминания о том, что я не смогла чего-то сделать, я стираю все воспоминания о том, когда мне казалось, что я недостаточно хороша. Я стираю воспоминания, все воспоминания о том, когда я не смогла кому-то помочь. И убираю чувство вины за это. Я стираю все воспоминания о том, что у меня что-то не получилось, я убираю все переживания, связанные с осуждением, критикой, оценкой моих действий. И с любовью и благодарностью я принимаю себя. Дальше. Я полностью прощаю моих родителей за то, что их заботу принимала за принуждение, запрет ограничений. И я полностью прощаю себя за то, что обижалась и не понимала этого. Я стираю все энергетические блоки от недовольства собой. Мои мысли чисты и прозрачны. Класс. Вот. И вот теперь Моя главная завершающая нейрографическая линия, она как стигма, она как подпись. Я э, получаю огромное удовольствие от общения с близкими, и полна светлой позитивной энергии, детской непосредственности. Я получаю огромное удовольствие от своей любознательности, открытости. Уже ни родных и близких мне людей я что еще я получаю огромное удовольствие от того что доверяю миру я верю в добро а мир верит в меня я несу свет и любовь я в восторге от себя и теперь прям дух захватывает хочется еще куда-то меня несет но я сказала все необходимое Теперь я, наверное, проведу линию поля любви и благодарности моим высшим наставникам и высшему Я вот за это сотворчество. И я провожу... И еще одну линию, просьбу, держать мое, значит, держать мое, значит, прошу, обращаюсь с огромной просьбой к высшим силам, держать это мо энергетическое пространство, поле в ресурсном состоянии и помогать мне новой, обновленной на моем пути. Да будет так. Аминь. О, таки розочка получается. Буду уже потом дорабатывать. А пока пошла я под душ, обращусь к стихиям с Нет, я сейчас сначала доработаю, а потом пойду в душ к воде, к стихии с Ватхистана. И обращусь еще туда с просьбой к стихии воды, пусть помогает мне в этой трансформации. И если осталась в памяти какая-то привычка, например, ну вот как фантомная боль, пусть смывается водой все и уносится навсегда, Давай место лучшему, которое будет ярко проявляться всеми органами чувств моими, получая максимальное удовольствие от моего опыта проживания. Вот. Ну все, жду от себя новых ощущений, <с> которыми поделюсь, если что, и жду впечатления от вас, кто и как прожил эту практику, что интересного, это же интересно, присылайте. А если считаете, что это вам помогло, или понравилось, делитесь этой практикой. И все во благо. Пока-пока.